A dream, baby. Make a dream. So... Аптечку брось, TAP mm -hmm. <laughs> Ты че, учел? Так, ребята, всем привет. У нас продолжение прохождения игры The Wild 8. Куда ты побежал? Всем привет, <laughs> ну пойдем, 11. наша квест. Ну, вообще надо, да. Давай погреемся и побежим, а то что-то это метеет. Давай. Метель. Я, кстати, почему-то кинул мясо жариться в прошлый раз, когда мы только зашли. Я его кинул, и у меня пропало два мяса. Это что-то ненормальное. Я туда же, куда твои вещи. Да, видимо, в помойку. Все, погнали, я погрелся. Да. У меня последних три банки арафисовых масла, больше не еды. Да? Опять собирать. У меня очень много всего. что то стрёмно. А, а дай мои консервы тогда, пожалуйста. Сейчас, подожди тогда. Я их так долго копила. Так у меня ещё столько же консерв. Ну, так это я тебе дала. Я же говорю, я их долго копила. Че, погнали тогда? Погнали. Люк, люк. Где? А? Ман говорил, что он будет где-то здесь. А, вот это чел, который со мной по радиостанции разговаривал. Да? Угу. Тут какие-то лифты, какой-то лифт есть. где где Погнали? Погнали. А да. тут что, ничего нету взять? Неа. Только электричество включить. Угу. Тебе этого мало? Ну, нет. Цветок в горшке. О, может там семена какие-нибудь будут? Ничего, мне ничего не дали вообще абсолютно. Цветок в горшке. Отлично, я просто Дверь в туалет, и А че двери не открываются? Что тоже двери не открываются? Терминал генератора Тихо, О, тихо, слышал, тихо. Тут зомби, зомби выбежали. Помоги мне. Иду. На. Че, гоу дальше? Да. Ты генератор потратила, да? А я не, не знаю. Ну, скорее я всего. Думаю. А там что, нету ничего? Нет. Пустой туалет и пустая комната. Так, давай еще наверх сгоняем. Там тоже комната. Ой, зомби, зомби, зомби. Давай, я выстрелю. Блин, как же удобно с пистолетами, да, всякими такими. А тут ты везде был? Нет, я еще нигде не был. А, ну, короче, тут ничего нету, да? Да цветок можешь не рыть, там ничего нету. А, реально. А в чем смысл тогда? Да я вообще без понятия. Еще зомби. Бегу. А, у меня боеприпасов нет. Что, погнали его? Погнали. Ой. Отходи, отходи, я потанкую. Все, убил. Я ее за аптечку. О, у тебя есть, да? Да, у меня последняя осталась. Ну, дайте нам что-нибудь полезное, ешь трешки. Кассетный магнитофон. Нахрен он нужен? Дайте аптечку или еду или генераторы. Какие-то тесты, смотри. Темная материя в последнее время увеличивается. Нам не чем беспокоиться, сказали. Тут вот еще лицо какой-то. Так, а ты что не читаешь то тут сюжет? А, да. А вот это Габриэль, так кстати. Ясно. Погнали а, дальше? Что? А у тебя лифт э, сверху или где? Лифт сейчас снизу. Всё, погнали. Погнали. Че? Required key. А, надо ключ-карту найти, слышь. А, Чего может есть? в горшке как раз-таки? А, может быть. Или зря же тут горшки? Ну, наверное. Как-то странно, где, где ее найти? Ну, мне кажется, я так путаю В толчке? Навряд ли. Ну, пойду спущусь там поищу. Административного этажа, да? Блин, ну я поищу в горшках, мне кажется, в горшке должно быть. Хотя хрен его знает, это возможно просто мои влажные мечты. Или это просто, чтобы запутать, может, нас? Я не знаю. Где, где взять эту карту? Короче, здесь нигде нету. Найти ключ, карту административного... А где ее найти? Погнали. Там еще был вход, вроде как. Вот, смотри. Лаборатория технологий порталов заблокирована изнутри. И где тогда искать? Блин, а нам кружочек-то показывает туда. То, что там надо искать, походу. Ну, я-то не, ум... не ум... Погнали туда? Да-да-да, кружочек там. Погнали. В люк обратно. Угу. Блин. А, ну да, на втором этаже. Ну, в смысле, вот, после лифта. Да, да, да, здесь надо искать, слышь. Блин, а как? А вот еще горшок. <coughs> О, ключ-карт от офиса. ха а, от офиса, подожди, а это. Это же не офис, да? А, нам ну, да, надо, от административного этажа. А офис где? Ищи. Ну вот это похоже на офис. Ну да. А, вот еще какая-то дверь есть. Где-нибудь. Вот. Нет. нет. Да, дверь не открывается? Нет. А где офис-то? Может, нам надо сейчас пойти в офис, и там мы найдем заметка сотрудника. О, смотри, странные парни в костюмах только что ворвались в офисное здание. Они обыскивали всех, забирали вещи и выводили нас из офисов. Из офисов. Я видел, как ты заходил в уборную до того, как они ворвались в офис, так что, возможно, ты сможешь выбраться и выяснить, что тут творится. Я спрятал мой... Ключ-карту в горшке рядом с дверью. Возьми карточку, иди на административный этаж и поищи там выход. Или просто притворись важной шишкой, насколько я слышал, служба безопасности не связывается ни с кем из администрации. Я спрятал мою ключ-карту в горшке рядом с дверью. Ну, это туда нам опять идти, на лифт. Туалет, он там. На первом этаже. Да? А, нет. Горшок а рядом там. с дверью. Там туалет, там. Так, видимо, я эту карту-то нашел, не? Ну вот а так где... иди попробуй открыть. Где-то тут был туалет. Так не открывается. Вот туалет. А горшка тут нет. Вот туалет. А где горшок-то? О, я туалет? открыл, я открыл. Я просто дебил конченый. Ничего страшного, это бывает такое, не? Куда заходить-то? Я Вид просто... Да-да-да, там было написано Unlocked, а я думал написано locked, типа закрыто. Ну ничего страшного, бывает такое бывает. Ой, а что это? Где? Ну вообще, что за коридорчик такой? Че пугаешь-то? Вот вы и добрались, иди сюда. Иду на ту дверь, я пробую открыть какую-нибудь. Иди сюда, тут сюжет. Это голограмма? О! Телепортер? Что тут происходит? Надеюсь, вы выберетесь отсюда живыми, да? Личное напутствие. Я взяла из лаборатории. Пошли. Погнали. Что-то стрёмно он сказал-то. А тут даже ни одну дверь. Тут нельзя закрыть, Шалка. Макс, я вообще в шоке. А тебя не смутило то, что он сказал? Типа, надеюсь, вы выберетесь отсюда. Ну нет. ну Типа, мы же тут выживаем. Тут уже ну, как бы, давно понятно, что тут какая чертовщина произошла. Что все умерли. Ты сейчас вниз, да, бежишь? Вверх. Да ё-моё. Ты опять развернула, что ли? Телепорт. Да пошли, Какой телепорт? Настройте. Систему Систем... порталов и пройдите в телепорт-отсек. Какой нахрен телепорт-отсек? Чего происходит вообще? Слышь, это как... Как типа метро выглядит, видишь, да? Ну да. Жуткое место, согласен абсолютно. Иди сюда. Хочешь прикольнуться? Да, бегу. Да. Встань сюда и послушай. Кто там? Я не знаю. Узнавать не особо хочу, если честно. Ну, Судя идти, по звуку, за закрытыми дверями точно полно мутантов. Что это было? Вырваться, надо уже. А что даже ничего по... нельзя не потрогать, ничего не сделать. Ручная турель тут стоит, слышь. Охренеть! Что-то у меня офигенно Так это я стреляю, алло. Я понимаю, что ты стреляешь. А раз мы можем стрелять, то скорее всего нам это понадобится. Я, кстати, да, что-то тоже, ну, меня это немного напрягает. Что, и все, типа, тут больше ничего нету? Ну вот я зашел в какую-то комнату, но тут ни хрена. Откалибровать генераторы. Вы понятия не имеете, как она работает, отлично. А как, что мне сделать? Монтировка. Даже в ящик ни в какой нельзя залезть. Ч это такое, Макс? Ты что нажала? Через 20 секунд откроются двери. Где двери? Я не знаю, я пошел за турель. Я выйду вот в... Защищайтесь! Охренеть! Веди их ко мне, я не могу попасть. Бегу. Бегай вокруг меня, чтобы я это в них стрелял. Я не знаю, я защищаюсь. Активирую да систему портала, я буду защищаться. Активировать систему портала А где активировать? Тут ничего нельзя нажать Блин, активируй, я тебе помогаю тут А, а не подскажешь, где её активировать? Я да не мне, знаю Смотри, тут, внимание, после этого момента Вы не сможете вернуться, продолжить ЕС и НО, что мне нажать? Может мне с тобой надо? Беги ко мне тогда Ну нажимай ЕС yes. Через... О! А где мы? Телепортируемся, видимо. Мне а, холодно. А как... а как ты вниз падаешь? Ты у меня тоже внизу, а я, я сверху. Ну, походу, типа, не то, что мы не настроили портал. Чибо, типа мы сдохли? А, я... Да, я поняла, короче. Эту кнопку, которую я нажала, надо было нажать тогда, когда мы все активировали и телепортировать потом. В смысле, ты реально хочешь сказать, что мы умерли? Ну, я думаю, да. А на что это похоже? А вон, подожди, я исчезаю. У меня тоже все мутнее, типа, куда. Загрузка у меня какая-то. У меня титры. У меня тоже титры. Волк танцует. У меня тоже самое, Че такое. Мы прошли грузка. Мне кажется, это какая-то альтернативная концовка, может? Так, давай на паузу поставлю. Так, ребят, ну мы продолжаем, ну нас совершенно <свыш> совершенно не устраивает эта концовка. Ушально. Но это это странная концовка. Ну, типа, мы прошли 50% игры. Как ну, мне кажется, так не должно быть, потому что сверху там была панелька, типа, что мы сделали, да, а что да. не сделали. Да. Мне кажется, если бы мы сделали все, она зелененькое, то нас бы куда-нибудь переместило. Короче, бежим, тут ничего нет. Ч ⁇ я дефаюсь тогда, а ты разбираешься, да? Не, не, не, не подожди, давай осмотрим все помещение. Давай. Короче, пошли, пошли, я тебе покажу, куда я размякнула. Вот, смотри, откалибровать генераторы. Я не имею никакого понятия, как это работает. Получается, я решу, как есть, в смысле. У нас одно из, из заданий, генераторы не отклиброваны. Ну ладно, пошли дальше, я тебе покажу. Подожди, может, най надо найти какие-то бумаги, инструкцию, как откалибровать? Ну, мне тоже так кажется. Ну там еще можно было куда-то пойти, пойдем. Подожди, вот у нас есть качество кристалла, да? Может сначала качество кристалла, потом электронику, потом генераторы? Тут ну, только маленький скалфет, можно сказать. Вот, внутри, вот этот кнопка. Это что, это внутрь, да, Войти? Не нажимай типа... только, не нажимай. Я нажал, и после зомби. Ну я тут все прошерстила, тут вообще, тут даже нету никаких плюшечек, чтобы взять. Хм, бля. И вот у нас задание, настройте систему порталов и пройдите селепорт от всех. Значит нам надо настроить, а как? Может мы в других каких-то квестах должны были найти инструкцию, типа, чертежи? Да, ну Ну смотри, да. желтенькая горит а вот какая-то дверь. Проверит подключение к а? турели. Нет, не делал. Это не то. Да, я там все облазила, нет ничего. И тут никакой ни двери, ничего нету. Ничего не нельзя... вза... Может, нет. я пока подбиваюсь, а ты там походишь, может, что-нибудь новое откроется? Да нет, обратно. Давай, пока это